Ну что ж, всем добра, ура, игра, вновь приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Вальхейм. Посидел я, значит, тут на досуге, поразмыслил и понял, что, оказывается, э, я хожу в лохмотик, друзья, да, на нас сейчас обычная кожаная броня, и мне хотелось бы что-нибудь более совершенное получить уже... И сегодня я постараюсь продемонстрировать и рассказать Какая же следующая бронька у нас идет за кожаным сетом И где ее достать и как Все, ребятки, в сегодняшнем выпуске Расскажу, ребятки, кто такие лесные пещерные тролли Где они обитают и как на них охотятся Все это и многое другое в сегодняшнем выживании, дорогой мой зритель Поэтому запасайся печеньками, чаечком, кефирчиком или кофеечком Чем-то там привык запасаться И приятного тебе просмотра А мы начинаем Помимо основных боссов, таких как Эйктур, Тур, в нашем мире встречаются тоже грозные достаточно соперники. Это, конечно же, синие э, тролли. Давайте, ребятки, подготовимся, прежде чем э, соваться к ним во владение. Для того, чтобы э, идти туда, нам потребуется как минимум хотя бы э, щит, э, топорик. Лук, можно улучшенный Можно даже обычный простой лук Ну и кирка с молоточком Обязательно и соответственно Раз уж мы идем с луком то Два типа стрел это у нас значит С кремниевым наконечником и с огненным Наконечником для того чтобы можно было Сражаться по максимуму Как настоящий просто бог Поэтому ребятки берем Снаряжаемся просто так с бухты Барахты не выходим уж очень Больно эти тролли Бьют особенно когда вы ходите на них а, в кожанке, но и награда, конечно же, будет соответствующая, да, мы пойдем сегодня фармить совершенно новый крутяцкий сет, а, который, конечно же, я вам продемонстрирую, да, предлагаю, конечно же, отсидеться в вашем домике сначала, как следует, да, все переосмыслить, а, посмотреть, какая у нас а, имеется в ящичках еда, а, что необходимо прихватить еще, да, то есть берите побольше еды, Хотя бы 10 кусочков того, 10 кусочков другого. Можно также грибочков взять, да, вот у нас тут вот имеется в сундучке, отличненько. Обожаю эти желтые грибы, уж очень они питательные, да-да-да, и, них... и меня после них не проносит где-то в туалете. У нас давным-давно созрел мед, пчелы, смотрите, сколько меда принесли, уже по 4 штучки в каждом, а это значит, что время собирать Урожай У себя на карте я уже отметил несколько мест Несколько пещер Этих троллей Как видите в одном только черном лесу вот тут у нас, да, вот эта область, это все черный лес Где как раз таки можно найти с некоторым шансом эти самые пещерки Вот одна у нас пещера тролля И вот она, еще одна пещера э, тролля Вот туда сейчас мы, друзья, с вами и отправимся Так как мы с вами в прошлой серии научились строить порталы И через них проходить и с ними взаимодействовать то давайте, конечно же, будем использовать нам в помощь эти самые технологические инновации, почему бы и нет. Иначе, если вдруг что-то пойдет не по плану, чтобы нам не возрождаться, хрен его знает где и потом бежать, а смело, ребятки, быстренько перемещаться к нашей с вами цели. Давайте сразу же сейчас возьмем ресурсиков, да, на эти самые порталы. Кстати, гайд по порталам, ребятки, у меня также имеется на моем канале. Кто еще не видел, то, пожалуйста, переходите также в плейлист. Все вы там найдете и гораздо больше контента по игрушечке Вальхейм. Тролли также можно встретить просто блуждающих в лесу, не обязательно искать их пещерки. Их можно услышать по характерному рычащему звуку, когда мы, между, когда мы возле них проходим. И обычно эти тролли сразу же спавнятся с поддержкой в виде вот этих вот грейдворфов, да, которые постоянно нас будут атаковать. Я слышал где-то здесь одного тролля. Из-за тумана его очень плохо видно. Но я так понимаю, он нас сейчас быстрее найдет, чем мы его. Поэтому, ребят, будем осторожными. Ну вот он, ребят, вот, пожалуйста, тот самый а, тролль стоит. Он нас заметил и, по и понеслась. Иди сюда, жирабас. Получай в глаз. Получается пока что ему пробить между глаз. Да, получается. Стрелы вообще в идеале подойдут, конечно же, огненные. Но я буду стрелять из того, что имеется. С огненными стрелами, как видите, у меня небольшая проблемка. Я их слишком много не взял с собой. Поэтому, ребят, будем лупить кремниевыми стрелами. И пока не свалим эту громилу. Да что ж ты будешь делать, друзья? Очень сильно бьет и очень далеко. Вот вы, ребят, видели сейчас сами, сколько мне отнял этот... Громила. Очень опасные типы, особенно с палками. Да, бывают они просто, ребят, с голыми руками. А тот, что нам попался, он а, с палочкой-выручалочкой. И она очень сильно его а, выручает, как мы сейчас наблюдаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. К свои, кстати, они тоже лупцуют, поэтому можно смело надеяться. А, на поддержку уворачиваемся, ребят. Вот сейчас, если бы я не увернулся, кто тогда бы словил плюху. Как, ребят, бороться с троллями? От, них, от его ударов можно уворачиваться, но также можно убегать. Вот, пожалуйста, оп, он махнул и он промазал. Поэтому, ребят, смело используйте перекаты и следите за своей выносливостью. Чтобы у вас всегда была выносливость а, при себе, иначе тролля а, завалить так просто не получится. Почти, ребятки, почти. Я просто далеко, на, на большом расстоянии я находился, и поэтому мне повезло. Еще один выстрел. Оп, получай. А ну, рассосались пенькообразные, выхренообразные хренообразные твари. Так, смотрите, сколько их набежало. Все, ребятки, убери одного тролляда. Бывают такие вот блуждающие типы. А, с мы поимели немножечко кожи. Сейчас разберемся с этими грейдворфами и пойдем а, дальше. Напоминаю, что троллей искать стоит только в окрестностях черного леса Или же в самом черном а, лесу На лугах вы их не найдете, не надейтесь. С троллей, друзья, мы получаем следующие а, компоненты Это у нас, естественно, трофей тролля а, про, С каждого тролля падает, ребят, голова Потому, Я не, не видел ни одного тролля, которого я убил и не упала бы голова Да, со 100% наверное шансом она падает а, это, это, ребят, не так, как при убийстве других каких-то мобов Там с каким-то маленьким процентом Тут же со 100% шансом падает Падает по-любому одна голова. И 5 шкурок а, тролля можно поиметь с одного тролля. Да, больше-меньше я не видел. А, по 5 это такая, знаете, стандартная цифра при убийстве одного а, тролля. Так, ну а мы, ребята, идем дальше. Нам необходимо сейчас найти пещерку. Возле нее построить небольшой какой-нибудь киоск. Киоск, говорю, да, киоски торговать. Блуждающих троллей вы слишком много не найдете. То есть а, они спавнятся обычно... Достаточно редко. Можно весь день пробегать и не найти ни одного. А можно вот так вот, как я, найти сразу двух. Вот, ребят, пожалуйста, еще один. Да откуда вы беретесь? Вас что, всех распустили? Мамка, что ли, вас всех разогнала? Идти работать. О, хороший урон. Кстати, ребят, по стрельбе из лука информация следующая. Когда вы стреляете... Ой-ой-ой-ой, близко. Успел, увернулся. Когда вы, ребят, стреляете и попадаете в цель на расстоянии... Урон по цели проходит гораздо больше, ой, как близко он подошел, ребят, сохраняйте вашу выносливость, оп, вот, ребятки, вот это удар, вот это взрыв, вот это мне сейчас прилетело, конечно, это было мощно, это, ребят, было очень жестко, поэтому надо бы отведать мне, наверное, места. Все, контролируем контролируем либо уходим в какие-нибудь дебри где нас будет не столь а, не столь мы будем видны для него получай родной получай зараза такая да с палкой конечно же это очень жесткие ребята потому что они ей достают гораздо дальше если ребят, вы видите тролля с палкой значит будьте вдвойне осторожны потому что он достаточно хардовый он достает на таком расстоянии на котором кажется как будто бы он не должен достать но он все равно что-то возьми достанет да вот если бы сейчас он достал, <смех> повезло мне, если бы он сейчас меня достал, мне бы, ребят, пришлось обратно бежать до сюда. Так, далеко, далеко, отлично. На большом расстоянии больше урон, кстати, вылетает со лука. Убегаю, убегаю. Прыжок, прыжок, кстати, это не уклонение, поэтому не делайте таких ошибок, как делаю сейчас я. Вот сейчас вроде бы получилось уклониться, или же просто я в деревьях застрял. Скорее всего я где-то в деревьях застрял, поэтому мне повезло Блин, вот это напряженная сейчас битва Так, где то Иди сюда, иди тут Где-то в кустах вот там ходит он, да, отличный урон И еще один выстрел, хорошо пошел Да, ребятки, отличная у нас сегодня охота на троллей Но мы, напоминаю, охотимся не самым простым луком Мы охотимся с улучшенным луком Поэтому у нас и цифры урона вылетают другие, Поэтому, конечно же, совет от братишки Скрэча. Как только перейдете вы в бронзовый век и найдете а, древесинку получше, а, сразу же крафтите себе а, улучшенный охотничий а, лук. Здесь, конечно же, с ними бороться легко. А вот в пещерках, друзья мои, дела обстоят куда гораздо а, сложнее. Так, давайте, ребятки, знаете, как сделаем, как я и хотел. Я здесь, рас... я здесь постараюсь сейчас расположить свой второй лагерь. Небольшой поставлю буквально одну халупу Поставлю, ребятки, в нее кровать Возле нее портал И после чего мы уже будем выдвигаться на охоту за этими троллями А лучше всего, наверное, я поставлю ее где-нибудь Вот здесь, вот в этом месте Немножко сейчас по берегу я пробегу и поставлю ее чуть подальше Ну, как, как только, ребятки, я закончу со своим домиком Мы, естественно, с вами продолжим Поэтому, зрители, не отключайся, смотри это видео, пожалуйста, до конца Дальше будет много интересного годного контентика В том числе я покажу, как нужно правильно бороться с троллями на короткой э, дистанции Достаточно жестко, ребятки, у нас тут в темном лесу ведутся строительные работы, поэтому я решил попробовать все-таки уже поставить а, наш с вами приготовленный портальчик а, вот прямо здесь, вот в этом вот Месте. Я надеюсь, он здесь долго простоит, ну или максимально долго, что очень бы хотелось. Ну что ж, ребятки, ставим его сюда и называем. Да, ребятки, сейчас все нормально, портальчик заработал. Да, вот так вот, ребятки, и работает магия а, взаимодействия с порталами. Мы приходим домой легко, непринужденно. А, здесь, значит, а, чиним все наше снаряжение, которое мы поломали. В частности, меня интересует а, топор. Также мы сейчас а, с вами затаримся... Да, еще и огненными стрелами, которых у меня а, не хватает. Ну и скинем весь лишний лут, а после чего уже выдвинемся, ребятки, на пещеру с троллями. Давайте для начала наведаемся в ту пещеру, которая была на горе. Посмотрим, есть ли там кто и живет ли там а, тролль. Ну и потревожим его. Но сразу же после небольшой паузы. Если тебе надоело ждать, пока ты накопишь бабла на свою совершенно новую игрушечку, да, которая выйдет вот-вот скоро,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 знает что на него начал охоту великий безликий теперь ему точно не сдобровать все ребят выходим вот она пещерка и давайте посмотрим что мы сможем сделать стандартное ребят снаряжение мы с собой взяли а, давайте переключим сразу же на огненные стрелы на всякие пожарные. давайте посмотрим если вообще кто дома а, зайдем в режиме подкрадывания суда мы здрасте есть кто дома кто-нибудь дома есть да ребят вижу что тролль на месте а, можно его сейчас лицезреть Отличненько, ребятки, ну все, сейчас будет Заварушечка, он нас уже заприметил Я так понимаю, или же еще нет, да, ребят у нас заприметил, кидаем ему стрелу Этот, ребят, тролль, он, он нас бьется руками Не бойтесь, ребятки, тролля а, Нужно просто быть ловким, нужно быть просто Вертким, а, он, он еще Любит кидаться также же камнями а, Просто-напросто, ребят, основывайтесь на перекатах Да, просто, ребят, сохраняйте энергию Перекатики делайте Аккуратненькие, да, и тогда Ой-ой-ой, как он больно бьет, да и тогда, ребят, главное, главное знать, когда он лупит Вот сейчас он лупит, да, и не достает Вот этот тролль, он менее опасный, да, нежели тролль с дубиной С ним можно легко совладать Давайте, ребят, зайдем ему за спину Оп, получается у меня уворачиваться пока что Эффективно достаточно Хоп, тут, тут он должен не достать, да У него, ребятки, рука не такая длинная Давайте, оба. Успеваем оперекаться Давай еще раз бей, опа да, успеваем перекатываться Да, ребят, битва с ним не такая уж и сложная Если правильно соблюдать тактику а, боя И а, потихонечку ему настреливать Пока что, ребят, да, вот этот боковой у него замашистый Он для меня такой проблемный достаточно много получайка половины хпшечки уже есть в голову на получай а, почему ребят огненный стрел да потому что огненные стрелы они обладают значит бафом горения который потихонечку его значит дамажит а, даже если мы бегаем вокруг него уворачиваемся нас, наш тролль все равно немножечко подрасшатан вот ребятки вот тут вот, там тот самый момент когда нужно критовать критовать нужно непременно. И да, пожалуйста, друзья, без каких-либо читов, без выходов на улицу. Мы практически на начальном этапе в кожаной броне, а, с, а, значит, с семью пунктами защиты побеждаем пещерного тролля. Но этот тролль был лайтовенький. Я надеюсь, а, в ближайшем, а, в другой пещере не будет ждать нас тролль с дубиной. А если же это так, то тогда нам придется... А, Несладко. Что, ребят, в пещере тролля можно а, найти? Да, да ничего особенного. Вот сейчас мы пособирали с вами грибочки. А, естественно, а, с а, упавший лут с тролля, которого мы убили. Да, это кожа и голова тролля. И, конечно же, еще вот здесь я вижу. Ага, здесь есть два ценных ящика, в которых можно найти янтарь, а, в которых можно а, найти янтарную а, жемчужину. Да-да-да, янтарь, янтарные жемчужный здесь у нас валяются по периметру, да Я пока, ребят, мало понимаю, для чего это все надо, но стараюсь собирать, потому что уверен, что это все дело нам пригодится И два сундука, ребятки, ну в, в сундуках рандомно Здесь, кстати, древесинка, кости и кожаные обрывки Неплохо так, а в этом сундучке что у нас? Тоже древесина, кожаные обрывки, ребятки, только уже оленя Монетки и а, рубины. Я думаю, что не, не густо тогда у нас. Можно, кстати, сундуки эти сломать, а, если вам потребуется древесина дополнительно. Ну что ж, друзья, вот такая одна пещерка тролля. А, ничего, по сути, особенного здесь нет, кроме как тролль, да, с которым нужно совладать. А с ним, ребятки, бороться достаточно а, сложно. Щитом, насколько я знаю, удары его сложно блокируются. Даже если у вас будет ростовой большой щит, а, вы а, с а, большой долей вероятности будете отгребать очень много урона. Ну и под ним стоять тоже достаточно опасно. Не знаю, ребятки, не пробовал, не тестировал я битву с троллем с копьем. Возможно, с копьем гораздо попроще с ним бороться. Но надо будет в процессе как-нибудь а, затестить. Ну что ж, друзья, здесь мы все. Идем, наверное, мы сейчас к другому троллю в гости. Ай да красотища-то какая! Вот это место, конечно же. Да, вот тут, наверное, я построил свою хаточку. Где-нибудь вот там внизу возле воды. А, пока перемещаемся к следующему троллю. Давайте посмотрим Проходя мимо, что здесь нашим, значит, Ford постом небольшим, где у нас портальчик. Не разрушили ли его эти пеньки? Вот меня что интересует. Желательно огораживать вот эти свои э, драгоценные места, типа вот этого портала. Да, его, ребятки, может и не стать, не забывайте об этом. Поэтому старайтесь защищать. Я даже, ребят, не уверен, что вот эта моя защита справится. Но, тем не менее, она э, есть. Итак, вот мы и пришли к пещере следующего тролля. Пойдемте, постучим ему в двери, навестим синего нашего Друга, надеюсь, он э, Дома и никуда э, не ушел Для надежности активируем силу Эйктура, да, друзья Она нам, конечно же, поможет при Перемещениях и при беге Включаем, конечно же, огненные стрелы и заходим, ребятки На режиме подкрадывания Тихонечко, незаметно, как тень Слышу по звуку, что этот парень здесь Надеюсь, он не с дубиной Если же это так, то нам придется жестко Так, все, ребят, стреляем Первый коронный, он же самый шотный Стреляем и вуаля, друзья, дамаг он получил. Этот, ребят, парень с дубинкой. Этот парень с дубинкой, ребят, с дубинкой, конечно, пожестче будет. Так, тихо, оп. Главное, ребят, вовремя уворачивайтесь. Главное, ребят, старайтесь уворачивайтесь вовремя. Да, вот сейчас я вроде ловлю нормально. Оп, тихо, тихо, вот этот момент. Надо срочно стрелять, потому что здесь будет крит. Опа, увернулся. Главное, ребят, не паникуйте. Блин, оп. Вот сейчас было жестко, конечно Меня прям вышибло на улицу, но это, ребят, я не специально а, Будет время передохнуть Это, ребят, меня просто вышибло сейчас а, На улицу, но я, конечно, не хотел этого делать Я просто стоял близко к выходу Да-да-да, потом напишет в комментариях Конечно, не хотел, он спицом все сделал Нет, ребятки, заходим заново И начинаем в него настреливать На, лови! Опа! Мы умеем делать перекатики Ну-ка, получай-ка не, по не получилось, родной нака держи-ка еще. ну-ка еще раз. Главное, ребят, просто уворачивайтесь. Ничего страшного, он, по вам, не попадет, если вы будете уворачиваться вот так вот, как я. Помирай, родной. Да помирай ты уже! Да что ж такое, ребят, зачем я ждал, а? Все. если, ребят, у меня не было столько ХП, он, он бы меня здесь уже нагнул Давай, прощай, родной, дорогой ты наш дружбан а, Как же хорошо было с тобой по соседству жить Но ты мне немножко мешал, слишком громко ты пердел по ночам, поэтому пришлось тебя а, наказать Ну, а мы, ребят, давайте посмотрим, что у этого парня было в пещере Да, ребят, с палочкой определенно пожестче. Посмотрим, ребят, какие у него тут сокровища Рубины, вижу, есть у него монетки, кстати, он здесь припас Он же зажиточный какой, сукин сын-то, а Смотрите, что он тут монеток везде понараскидал по углам. Зачем, стало быть, они ему нужны? Я вообще не понимаю. Поэтому все у него здесь забираем. Всю пещерку сейчас мы почистим под ноль. И в сундучке, наверное, тоже что-то интересное. Так, древесинка, кожица и... И, конечно же, кости. Да, друзья, есть, конечно же, определенный профит с этих со всех пещер. Достаточно, ребят, сложно с поисками. Бывают у этих пещер. Они находятся именно в черном лесу. Вот эти все пещерки, да. Я тоже, ребят, не сразу это все дело нашел. А только со временем. Находятся, ребят, они в черном лесу. И находятся вообще чисто в случайных, в рандомных э, местах. У меня же вот, ребятки, две пещерки. Э, я бы сказал, да, ближе нужно шастать к подножию горы. Э, вот которые вы видите по центру. То есть, он, они обычно, видите, находится вот единственное заключение которое можно сделать они обычно находятся достаточно близко к горе может быть даже где-то посередине короче между горой и между водой одну такую вещь запомните если вы будете таскать с собой лук с огненными стрелами вам в принципе эти типы будут а, не страшны не такие они уж и а, жесткие тогда и вот мы снова а, дома, а у нас тут не погодится, Я смотрю, ё-моё, всё промокло а, черт возьми Всё ж промокло, я же огурцы забыл закрыть Но ну, а у нас шел 39-й день Нашего а, выживания Дела у нас обстоят хорошо Ничего не предвещало беды и Давайте мы сейчас, ребятки, да, в этот Ненастный, непогожий денечек, а, Скрафтим то, зачем мы, собственно Сегодня здесь и собрались Пора мне, ребятки, уже обновиться и пора Мне скрафтить уже нормальный у себе а, Броньку, которая меня будет защищать гораздо лучше а не 7 всего лишь пунктов защиты друзья у меня будет потому что я уже с этими пунктами настрадался на самом деле но как увидели э, на практике вот этих вот этих самых пунктов нам в принципе достаточно даже чтобы бороться с огромными и страшными противниками такие например как э, тролли скидываем все лишнее и давайте уже Посмотрим а, на новую броньку Делается она просто, ребят, на верстаке а, Заходим, ребят, в верстак И если вы не видите здесь вашей броньки Это, ребят, значит, что вы не апнули ваш ваш верстак И вам необходимо поставить еще какую-нибудь при, приблуду для его для улучшения его эффективности В данный же момент проверяем И у меня это приблуда дубильный станок э, Вот который нам и позволит э, Уже открыть доступ к коже Давайте ребят сейчас его и э, Сделаем Сюда же его поставить Где же мы будем э, дубить, э, дубить эту кожу Давайте вот сюда же вместе К нашей с вами э, рубочной колоде ба бам Отлично, я надеюсь, она будет доставать, но судя по вот этим вот, да, ребят, новые чертежи тоже, друзья, переходим, ребятки, переодеваемся немножечко, надоело мне ходить в этих обносках, давайте уже а, посмотрим на что-то более а, стоящее, так, шлемак из кожи, да, ребят, еще кости нужны будут, да, не забывайте, что а, в криптах есть а, скелетики, с которых падают косточки вот такие вот замечательные белые косточки конечно же нам пригодятся да да да в первую очередь ребята, охотятся на троллей нужно для того чтобы а, получить эксклюзивную броньку вот ребят у меня полный сейчас будет а, сет самое важное про что я забыл вам сказать что этот самый сет сейчас ребят сделаем хотя бы тунику из кожи тролля и посмотрим а, что у нас она а, дает пожалуйста друзья здесь мы можем посмотреть на ее офигенный а, баф который она а, привносит при целом ребятки сети это ребят а, Четыре части, теперь вы менее заметны, скрытность 25% у нас будет. Это очень круто, можно подкрадываться незамеченным вообще в любых э, обстоятельствах. Конечно же, делаем штанишки из кожи тролля, отличные качественные штаны. Вы только посмотрите, какие обалденные штанишки. Да, прочность у нас 100, качество 1, вес 5, броня 6. И броня 6, кожаная же броня давала только 2, 2 брони, 2, 2 пункта брони Так, дальше у нас идет плащ, конечно, конечно же, из, шкура, э, из шкуры тролля а, 10 нужно а, костей на него, отличненько Плащ, кстати, дает немного совсем брони, всего лишь 1 пунктик, ну... Думаю, это для комплекта нам тоже подойдет. Ну и, конечно же, шлемак, друзья. Наконец-то, наконец-то наш сет с вами тролля полностью будет одет сегодня а, на нас. Давайте посмотрим, как выглядит целиком и полностью а, сет а, тролля. Давайте приоденемся. Итак, смотрим, ребятки. Заменяем все части а, нашего, наших, наших лохмотьев на а, броню тролля. Так, ребят, как туника кожа, из кожи тролля смотрится, посмотрим. Так, одеваем, опа, синенькая такая, да, кольчуга какая-то, как будто бы Как будто, ребят, какая-то кольчушка Так, дальше, ребят, штанишки давайте приоденем, опачки Смотрите, ребят, показатель брони как меняется, уже 15, уже в два раза больше Одеваем плащик, тадам Тоже 15 почему-то осталось, что, плащ вообще ничего не дает что ли? И, конечно же, ребят, одеваем шапку Шапку-невидимку одеваем, бабамс И смотрим, ребят, вот сюда а, вот сюда вот мы смотрим на наши значит, статы, на наши бафы, и здесь можно активные эффекты сразу же отследить. Вот, ребятки, скрытность. Теперь вы менее заметны на 25%. Если же мы снимаем хотя бы капюшончик, да, вот этот наш, смотрим, ребятки, нет у нас никакой скрытности. Абсолютно никакой. Да, вот этот, ребят, баф очень, на самом деле, ценен, когда вы... Проводите какие-то скрытые операции да, Вам нужно куда-нибудь проникнуть незамеченным И так далее Этот сет брони, конечно же, в этом вам поможет Ну и бронька, конечно же, которую он дает Гораздо выше, чем у кожаной э, брони И это очень хорошо Теперь можно э, смело вступать в битву С более жирными э, противниками Старый сет, конечно же, мы э, убираем Далеко куда-нибудь в сундучок Ну что ж, зрители, я надеюсь, полученная Тобой информация после просмотра данного видео Окажется, не окажется бесполезной И, естественно, тебе пригодится. Если же ты считаешь, что братишка Скретч что-то упустил по текущей, ц... по текущей теме, то, пожалуйста, напиши мне об этом в комментариях, я тебе непременно отвечу. Также, зритель, если у тебя есть какие-то идеи для размышления, на какую тему стоит снять видос, то, пожалуйста, также сообщай мне об этом в комментариях, и, возможно, предложенное тобой мнение а, будет мной реализовано в следующем моем а, видео. Спасибо тебе большое. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся.